Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Сегодня я хочу вам рассказать о торговой системе для новичков. Обратимся к графику пары евро/доллар, 15-минутный таймфрейм. То есть это торговля внутри двух сессий европейской и американской. То есть ночью. я уже как ранее как раньше я уже говорил я не использую никакие индикаторы никакие анализы новости там макро микро экономику никакие анализы там из центров то есть первое время конечно все это было торговал собирал кучу индикаторов то есть Захламлял, как говорится, мозг всей этой лобудой. И потом прошли долгие месяцы. Я, если сейчас взглянуть на мои графики, там нет ни одного индикатора. У меня нет ни одной закладки с ссылками на какие-то прогнозы и тому подобную лабуду. Так, в чем заключается суть моей торговли? Ну вот возьмем последние, короче, 10 дней. Горизонтальными линиями я выставляю Временной период. По атлантическому времени на торговых платформах это получается с 7 до 9. По Москве же это получается 2 часа. С 8 до 10. Вот. Что же происходит в это время? В это время... Рынок как бы готовится к открытию европейской сессии. То есть, после того, как проходит вот этот период цена, я выставляю ордеры на пробой, то есть байстопы. стопы Три байстопа я выставляю по максимуму пройденной за это время цены. И также выставляю три сел-стопа по минимуму пройденной цены за этот период времени. Естественно стоп лосс я выставляю по максимуму пройденному для sell -стопов. Для байстопов аналогично по минимуму пройденной цены я выставляю стоп лосс для buy стопов Первый ордер который я выставляю на нем я выставляю take профит на уровне 30 пунктов, 300 пунктов. На двух других Байстопах я выставляю, не выставляю take profit, а выставляю трейдинг стоп, трейдинг стоп я выставляю по 150 пунктов. То же самое и со селл стопами. ну вот давайте проанализируем последние там 10 дней, вот, то есть здесь три ордера у нас открываются селл стопа. Закрываются они стоп-лоссами и три ордера открывается на бай-стоп. На Фиксируется 30% прибыли с одного ордера, что приводит как бы к нулю вот эти наши проигрышные стоп лосы И два ордера уходят на хорошую прибыль. Посмотрим следующий день. То же самое, та же вся картина. Выставляем 6 отложенных три сел стопа и три бай стопа. Здесь у нас один орджи закрывается на уровне 30 пунктов. Дальше трейдинг строп срабатывает и два орджи закрываются по 50 пунктов. Все. То есть, еще один момент. То есть, когда уже, допустим, если отработалась И, говорится все это я закрываю вообще то есть если допустим доходит время где-то ну буквально часов в 6 я в 7 в 6 где-то вот в эти в это время я закрываю все ордера то есть в принципе европейская сессия торговалась отторговалась чикагская там нью тоже она, в принципе, торги уже свои, как бы, обозначила. И потом я закрываю, потому что после этого времени, после 6 семи уже торговать, в принципе, смысла большого нет. Так, я отвлекся, идем дальше. Третий день у нас тоже самое, та же самая картина. Здесь у нас открывается банк, закрывается стоп-лоссом, открывается сэм. Немножко не доходит до 30 пунктов. Закрывается один ордер у нас по стоп-лоссу. А два ордера закрываются на, по 50 пунктов плюса. В принципе, я бы назвал этот день убыточный. Дальше. Следующий день. Заходим в рынок. Открывается у нас байстопы. Вернее, сел стопы. Один фиксируется на уровне 300 пунктов, остальные фиксируются на уровне 50. Остальные срабатывают на уровне 150 и закрываются трейдинг-стоп. Сейчас смотрим следующий. Ты у нас открывается байт-стоп. доходит он немножко от 30 пунктов закрывается по стоп-лоссам открываются sell стопы тоже не доходит немного то есть тоже как бы день убыточный ну, сегодняшний день переходим открываются сначала байстопы стопы потом они закрываются Окончательный прибыль То есть, ну что, подведем итог. То есть, из 9 дней у нас 2 убыточных, 7 прибыли. Причем, прибыль 2 легко покроет прибыль 5 дней. То есть, в принципе, вот такое соотношение. То есть, математически, в конечном результате получается прибыль. Самое главное, нужно не пропускать ни одного дня. То есть торговать, торговать, каждый день входить в рынок, каждый день входить в рынок и торговать. Единственное, какое бы я хотел лично от себя еще сделать замечание, что вот понедельник... Обычно плохо торгуется понедельник. То есть понедельник. Самый, короче, благоприятный день для торговли, я бы вам предложил, это вторник, среда и четверг. То есть, понедельник он как бы готовится к неделе, а пятница, как бы, она закрывается неделя, то есть, основные торги проходят у нас вторник, среда и четверг. Ну все, спасибо за внимание. Если кому-то это видео поможет заработать, я буду очень рад. Если возникнут какие-то, что-то кому-то стало непонятно, какие-то еще вопросы, то есть, внизу под видео есть моя электронная почта, пишите вам с удовольствием вечер. Свидание.